Всем привет меня зовут марат Это компания фундамент спб в этом видео мы заехали на один из наших объектов на этом объекте мы возводим вот такую чудесную монолитную конструкцию направление деятельности это промышленное строительство здесь мы реализуем бункер для устройства обеззараживающей станции особенностью данного конструктива является что все полностью выполнено из монолитного железобетона здесь есть Достаточно массивные стены. Толщина стен в максимальном сечении составляет 3700 миллиметров. Есть объемные массивные перекрытия. Они составляют порядка 2,7 метров, то есть 2700 миллиметров. Также данная конструкция выполнена в монолитно-разборном виде. Достаточно редкое явление, но достаточно функциональная, задачей ее является то, что данный конструктив залит, сейчас готов к эксплуатации, но если вдруг возникнет необходимость его разобрать и вывести из этого здания и собрать в другом месте, это возможно, не надо его полностью разрушать разбивать, можно частично по отдельным блокам разобрать, перевести и собрать. То есть это некий конструктор Лего, который отлит уже на этом месте, но его можно разобрать и собрать в другом месте. Итак, для чего здесь это все сделано? Внутри будет стоять обеззараживающая станция, она выделяет сильные излучения и для того, чтобы защитить внешний мир от э, проникновения излучений наружу, выполняются как раз такие мощные бетонные стены. Они э, позволяют удержать вот это излучение внутри и не дать им выйти Наружу. Для тех, кто собирается строить подобный бункер или собирается возводить какие-то конструкции массивные внутри помещений и планирует в будущем возможно их перевести, решение монолитно-разборных конструкций можно также применять. В чем сама суть монолитно-разборной конструкции? Все помещения поделены на горизонтальные ярусы. Все стены можно увидеть что есть вот э, горизонтальные полосы то есть это каждый ярус у нас э, высота одного яруса составляла от 400 до 700 миллиметров Каждый э, ярус поделен на определенного вида ячейки, каждая ячейка равняется стандартному э, бетонному блоку, то есть 2400 на 600 на 600 или э, 1200 на 600 на 600. Все эти ячейки разделены между собой листами из ЦСП или плоского шифера. Горизонтальные ряды тоже имеют отделение в виде пленки. И также каждый блок, в каждый блок установлен рым, за который в перспективе можно будет зацепить крюки и поднять, и поднять краном. Тем самым, ну, без разрушений, разобрать этот конструктив и потом на месте собрать. Забрались, значит, наверх. Вот перекрытие, которое мы смотрели внизу, то есть это просто сплошное перекрытие, но вот сверху можно увидеть как раз есть рымы. вот, вот они идут с определенным шагом, они утоплены в, в утеплителе, его можно вырезать, засунуть сюда. Крюк от крана и блок поднять и положить в машину. Конечно, если возникнет необходимость разобрать, это будет очень сложно, но ну, потому что объем большой, 700 кубов, но по крайней мере это будет лучше, чем загонять сюда большие гидромолоты и превращать все это дело в мусор. Немножко расскажу об этом строении в целом. Габаритный размер строения составляет 20 на 15 метров максимальная высота конструкции 7 метров можно увидеть, что у нас есть достаточно стесненные условия расстояние от стены здесь составляет меньше 2 метров с той стороны аналогично все это построено в цеху и под крышей поэтому э, вот, э, в условиях стесненности работать, конечно, сложнее но в целом возможно То есть здесь работал бетононасос, который подавал бетон уже вот туда, на поверхность можно увидеть, что расстояние от верха этой крышки до ферм, которые идут под перекрытием меньше трех метров, процесс как раз укладки и работы с бетоном здесь вот являлся достаточно сложным. В чем, опять же, особенности бетона? Так как здесь достаточно мощное сечение стены, нету больших пролетных конструкций, кроме перекрытий, применялся бетон B-15. Можно увидеть, что B15 бетон в принципе выглядит так же, как B22 с половиной или B25. Но ввиду того, что нет необходимости нести большую нагрузку, потому что стена реально мощная. И Для таких нагрузок в 50 раз там у него перезапас прочности, мы применяли бетон B15. Он отлично здесь отлился. Видно, что углы ровные, не крошится. Поэтому ну, такой бетон для таких конструкций можно применять. Опять же, при применении такого бетона получили определенную экономию на материалах. По периметру этой конструкции можно увидеть, что э, выполнен, выполнен деформационный шов. Здесь есть существующий пол и выполнена наша фундаментная плита. Вот толщиной 400 миллиметров. На ней уже стоит вся конструкция. Соответственно, между э, конструкцией фундамента и пола выполняется деформационный шов. Для того, чтобы когда мы ее нагрузили Все равно есть определенная нагрузка Дополнительная на пол Для того, чтобы не было раскрытия трещин Для этого вот, э, применяются деформационные швы Деформационный шов вырезан 20 э, миллиметров толщиной И заполнен велотермом Собственно, для того, чтобы ну, просто Его ничем иным материалом не засыпало Так, сейчас работу Ребята проводят по подготовке Помещений к покраске вот здесь высота вот этого коридора составляет 2 метра, высота здесь ограничена именно ну, технологическим процессом, больше здесь не надо, поэтому и не стали увеличивать эти камеры. Вот сейчас можно увидеть а, вот эту основную камеру, здесь будет стоять излучатель, как раз высота над излучателем у нас 2,7 метра. Здесь можно увидеть как раз массивные стены внутренней камеры метр двадцать и вот та стена которая стоит за излучателем самая толстая 3 7 метра в которую как раз будет бить луч она будет его воспринимать и не пропускать наружу внутри все выглядит как в производственном каком-то цеху или даже в подвале но Задача здесь не создать красоту, а все-таки обеспечить технологический процесс. Можно увидеть, что есть помещение внутренняя камера, есть наружная. Как раз она обусловлена техпроцессом. Здесь будет стоять конвейер, по которому будут подаваться материалы. Для облучения. Сейчас мы приступаем на этом объекте к устройству подсобного помещения. Здесь будет возводиться. Будем сейчас грунтовать бетон и окрашивать его. Снаружи будем применять фасадную краску. Внутри будет масляная краска и обработка пола эпоксидной грунтовкой. Для того, чтобы ну, ничего внутри не пылило уже. Все, наверное, все. Кому интересно будет, задавайте вопросы. Будем рассказывать вот такие интересные строения присутствуют у нас в работе есть еще, кстати, у нас другой интересный проект, о нем мы расскажем вам чуть позже с вами был Марат спасибо, всем пока